Всем привет! Украинская актриса Анна Кошмал, известная зрителям пароля Жени Ковалевой в сериале «Сваты», вышла замуж. Эту новость девушка сама подтвердила в интервью канала «1 плюс 1». Анна неохотно комментирует свою личную жизнь, однако немного приоткрыла журналистам тайну своей свадьбы, которая состоялась этой зимой. Звезда сериалов «Хозяйка» и «Село на миллион» Ранее публиковала в своем инстаграме фото в свадебном платье, однако тогда фанаты подумали, что это кадры со съемочной площадки, ведь Анна часто играет невест. Романтическая церемония бракосочетания Анны состояла зимой этого года. Звезда сериала «Хороший парень» Анна Кошмал неохотно демонстрирует личную жизнь публике, однако в свое время опубликовала в инстаграм несколько фото в свадебном платье, не написав ни слова под снимком. Поскольку красавица уже не разыграла невесту на экране и позировала в белом платье и фате, поклонники решили, что это может быть ее новый проект. На съемочной площадке нового сериала «Волыки-вуйки», где она сыграет столичную девушку Анну, актриса подтвердила, что она действительно вышла замуж, и ее свадьба состоялась зимой. «Я не скрываю, что вышла замуж. Мы расписались зимой, поскольку оба хотели устроить праздник именно в это время года. Свадьба с любимым человеком может быть только идеальной», – рассказала Анна. «Я очень романтичная личность, поэтому свадьба была именно такой, как я мечтала». Про жизнь за кулисами и семью актрисы Анны Кошмар известно не очень много. Знаменитость неохотно делится своей личной жизнью. Но телеведущей Кате Асачи удалось ее разговорить. Больше чем год назад Анна стала мамой, поэтому телеведущая воспользовалась моментом, чтобы расспросить ее о малыше. «Это мальчик. Назвали Михаилом. Ему аж уже один год и три месяца. Он особенный малыш. Очень рано пошел и очень рано начал говорить», — поведала Аня. Также она сообщила, что не отказывается от помощи няни, но и сама проводит много времени с маленьким Мишенькой. Как-то актриса опубликовала в своем инстаграм снимок, на котором видно детскую кроватку, игрушки и цифру 1. «Настоящая любовь» написала под снимком Аня. Напомним, Аня Кошмал родилась в Киеве в семье военного и педагога. С детства занималась в музыкальной школе и танцевальной студии, откуда и попала на пробы для сериала «Слоты 5». Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал и всем пока-пока!